Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «РУСТЕХПРОМ». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Элвис и пробитие чека по свободной цене за наличный расчет. Для пробития чека по свободной цене за наличный расчет на кассовом аппарате «Элвис необходимо войти в кассовый режим. Для этого из выбора набираем 1.1 итог. Вводим стоимость продажи 100 рублей. Нажимаем клавишу «ВВ».